Коллеги, добрый день. Мы начинаем наш вебинар. Меня зовут Илья, менеджер по развитию бизнеса компании IP-Matic и. Руслан Сагоев, собственно, продукт-менеджер по сетевому оборудованию, коммутатор, Wi-Fi и так далее. Сегодня мы рассказываем про коммуникационное оборудование для сферы гостеприимства, для отелей, гостиниц. Ну и как вы, наверное, уже догадались, особую упор сделаем именно на сетевом оборудовании, как одной из самых важных составляющих. Ну, наверное, ждать никого не будем, да, начнем прямо сейчас. Поехали. Сначала немножко поговорим про особенности отрасли Хорика, акроним образованный от слов отель, ресторан, кафе. Ну, мы, конечно, в первую очередь говорим про отели, мы считаем, что, в принципе, в отелях в основном есть свои рестораны, кафе, так что это более общее понятие, более обширные проекты нас здесь ждут. Рынок растет. Это тот интересный сегмент, которым можно и нужно заниматься в наше непростое время. С 2000 года количество отелей в России выросло больше, чем в три раза. Номерной фонд тоже примерно на такое же количество. Особенностью России является большое количество по сравнению с другими странами так называемых специальных средств размещения. имеется в виду пансионаты, пионер лагеря какие-то дома отдыха. Вот это наследие из прошлого и Советского Союза еще осталось, и с ним тоже нужно работать. Если мы посмотрим статистику на нынешний момент, в России почти 15 тысяч независимых отелей, и в них 470 тысяч номеров. Нас в первую очередь интересуют номера, а не человека-места, потому что, условно говоря, вот, в одном номере может жить и три человека, и 5, и один, но все равно это, скажем так, один телефон и одна точка доступа, по большому счету. Так что именно количество людей нас не так сильно волнует. Есть отечественные сети отелей, такие как Азимут, наверное, многим известны, и другие, это 105 объектов. Здесь тоже можно и нужно работать. Ну, отели под международным управлением – это немножко другой рынок. Он более сложный и часто решения принимаются за рубежом. Так что пока что оставляем его за скобками. за скобками. И вот как раз эти специальные средства размещения, это 6200 объектов, ныне действующих по всей стране. Опять же, это лагеря, санатории и так далее, но тоже на данный момент мы скорее про них не говорим, больше останавливаемся на обычных независимых отелях. Ну и порядка 70 тысяч всевозможных других объектов общепита ресторанов, кафе, в которых тоже нужен в первую очередь устойчивый Wi-Fi. Интересно посмотреть на структуру внутреннего туризма в России. Большая часть путешественников это люди, которые едут с целями отдохнуть, а также бизнес-туристов, подавляющее большинство. Вот всем этим людям нужен, нужна связь, нужен Wi-Fi. Так что вопрос как никогда актуален. Ну вот интересная статистика вот. Тинькофф-журнала про то, что больше 2% ВВП России тратится нашими согражданами на туристические поездки, так что в денежном эквиваленте рынок тоже достаточно большой. Въездной туризм также развивается из года в год. Понятно, что в 2018 году в статистике будет крайне большой пик благодаря Чемпионату мира по футболу, но и без этого Россия так одно из самых дешевых туристических направлений Европы. Что неудивительно, Москва, Санкт-Петербург по разным рейтингам входят в сотни и в десяток популярных городов мира. Ну и, как интересно, по популярности город России у иностранцев – это Владивосток. Так что направление, которое тоже активно развивается с точки зрения туризма. Вот немножко про нашу столицу. Более 17 миллионов человек в год приезжают в Москву. В основном, это, конечно, внутренние туристы, россияне, но иностранцы тоже исчисляются миллионами. Планируется большой рост, и, соответственно, в связи с этим необходимо развивать сектор гостиниц низкобюджетных, 2-3 звезды, где вот нам с вами нужно тоже активно работать. Санкт-Петербург – это город, который популярен у иностранцев, понятное дело. Но вот интересно, например, увеличение количества туристов из Азии ежегодное, которое прилетает в северную столицу, чтобы ее посмотреть. Вот, например, только в 2015 году было 3 миллиона иностранцев в Санкт-Петербурге. Понятно, что в 2017-2018 годах это число еще сильно больше. Ну и, собственно, Владивосток, про который мы уже говорили, количество иностранных туристов растет на 70-80% в год. В целом направление выращивается до 30% в год, поэтому Владивосток ну и Хабаровск это то направление, где тоже можно и нужно работать в отельном сегменте. Другие драйверы роста вообще, в принципе, рынка можно выделить. Ну, конечно, развитие Крыма. В принципе, кризис – это время развития внутреннего туризма, во многом благодаря или из-за, кому как больше нравится, ослабления рубля. Периодические проблемы у нас возникают на турецком, на египетском направлениях, популярном среди российских туристов. Одновременно с этим развиваются Сочи и другие туристические кластеры и горные зоны продолжают проходить различные мероприятия и фестивали. Эффект от Чемпионата мира по футболу, конечно, не закончился, а будет только продолжаться. Ну и по опыту, например, той же Южной Африки, можно сказать, что в течение нескольких лет после завершения Чемпионата мира по футболу еще будут продолжаться вводиться объекты в строй и отрасль будет развиваться. Отдельный вопрос, про который нужно сказать, это обязательная сертификация отелей, обязательное присваивание к категории звездности. Для 11 регионов, где проходил Чемпионат мира, эта история прошла в прошлом году, но все остальные направления, в том числе и тот же Владивосток, про который мы сегодня говорили, в следующем или в 2020 году все коллективные средства размещения обязаны пройти сертификацию. Вот, собственно, на этом моменте как раз они должны задуматься о том, что им нужны телефоны, что им нужен Wi-Fi сетевая инфраструктура, и тогда они должны приходить к нам с вами. Ну, еще один момент. Закон о хостелах, который, скорее всего, с ноября вступит в силу, правда, пока не совсем понятно, в какой редакции, но это может привести к значительному ограничению и сокращению рынка текущего, что, соответственно, поведет к открытию новых объектов соответствующим новым стандартам, потому что спрос останется, и вот, Хоть оценки Росстата и Букинга разнятся примерно в три раза, но мы видим, что количество хостелов в России измеряется тысячами. Так что тоже интересная отрасль, в которой можно предлагать различные IT-проекты. Ну, в первую очередь, конечно, Wi-Fi оборудование, потому что ну, телефония в хостелах, понятно, что в комнатах не так развита, и им это, скорее всего, не нужно. Но Wi-Fi, как всегда, нужен. Вот немножко поговорим про качество обслуживания, то, о чем люди думают. Обычно... IT-инфраструктура — это не то, что удостаивается внимания ательеров. Редко спрашивают удовлетворенность этими показателями. И вот эксперты, здесь на слайде приведена цитата, но мы на самом деле многих экспертов слушали, видели, читали. Больше говорят о частоте матрасов, еде, бассейне, что еще обычно спрашивают. Но... Бар? Да, да, бар, еда, действительно, такие вещи. Но именно про... Телефонию, про Wi-Fi, про интернет, если задуматься, то скорее в последнюю очередь. это неправильно. Потому что на самом деле, если рассмотреть, вот, например, четыре показателя, влияющих на оценки гостей, вроде как бы здесь IT-инфраструктура не видна на первом месте, но видно, что во все четыре пункта, приведенные на слайде, так или иначе, современные технологии входят в каждую из них. Другая статистика от портала hotels.com каждый второй бизнес путешественник и каждый четвертый. Турист указывает Wi-Fi, наличие Wi-Fi в объекте своего размещения как критически важный для себя аспект. И это уверенно лидирующая позиция намного более важная, чем такие вещи, как завтрак или там, бесплатная парковка, например. Другая статистика от Booking, всем нам известного. Больше половины стояльцев отелей в первый час после прибытия в отель делают фотографии, размещают их в социальных сетях. Проверяют рабочую почту, заказывают еду в номер по телефону или с помощью каких-то приложений. А при этом в бассейн идет первым делом только каждый пятый. То есть видно, что сетевая инфраструктура, ну, если не на порядок, то намного в разы важнее, чем а, все другие аспекты проживания в отеле. Вопрос я хотел бы, наверное, тут заметить, что, поскольку ваши постояльцы вернее, не постояльцы отеля да, используют инфраструктуру, но они используют, получается, для продвижения, опять же, самого отеля, да, то есть после да. все эти видео, там, фото, различных соцсети, и тем самым Все это некий бесплатный, получается, Постояльца, причем такой достаточно, э, скажем так, правильный, да, потому что, ну, Всегда друзьям доверяешь, да, и смотришь, где кто находился, да, и, собственно, большой, большой шанс, что твои друзья там, какие-то знакомые, да, они посетят тоже это заведение, разместятся здесь. Конечно, это бесспорно, но вот продолжая тему исследования одного из наших вендоров, как раз за который отвечает Руслан, TGNet, они проводили это исследование, собирали статистику по Китаю, но в принципе данные репрезентативны по всему миру. Мы видим, что Плохой интернет – это одна из самых частых причин появления негативных отзывов в социальных сетях или на порталах отзывиков, и в отелях среднего класса практически каждый второй негативный отзыв содержит отзыв именно про интернет. То есть когда уровень отеля еще не дотягивает, но ну, а обстоятельства уже есть какие-то относительно завышенные требования. Так что нужно об этом думать и задумываться о Wi-Fi-инфраструктуре, даже в отелях среднего, ну и, конечно, эконом-класса тоже. Мы ну вот делаем вывод, что в отрасли нет устоявшегося понимания зависимости удовлетворенности клиентов от информационно-коммуникационной инфраструктуры, а она есть. По разным вопросам, разные статистику видели, до 94% путешественников отмечают Wi-Fi как важный критерий выбора отеля. Он критично важен для путешественников из других стран, у которых платный роуминг для бизнеса, аудитории, для проведения каких-то конференций, мероприятий. Ну, наверное, мы с вами так это понимаем. Так что нужно эти потребности выявлять и показывать ательерам, что это действительно важно. И интересная статистика завершения от портала Foursquare. Россияне в топе в мире по жалобам, в принципе, в среднем по сфере гостеприимства. Вот даже опережаем украинцев и турков. То есть нужно... Просто имейте в виду, что россияне очень любят жаловаться, так что нужно нас с вами удовлетворять по всем возможным аспектам, в том числе и в плане интернета. Хорошие отзывы все куплены. А правильные отзывы все жалобы. Вот практически так, да. Ну и, собственно, мы можем повлиять на многое от таких общих вещей, как качество Wi-Fi, качество связи, до и совсем нетипичных интересных кейсов. Продажа доп. услуг, реклама отеля, самореклама, дополнительные какие-то продажи, ну, даже такие вот совсем точечные кейсы, как, например, в некоторых отелях уже свежую прессу доставляют не в бумажном виде в номера, а в электронном виде какие-то планшеты или устройства, которые есть внутри номера. Так что можно придумать очень много, что может помочь постояльцам чувствовать себя комфортно, ну и, соответственно, отелям быть более успешными, а нам с вами продавать и делать интересные проекты в отелях. Вот от статистики переходим, собственно, к обзору оборудования. Мы в первую очередь поговорим о таких вещах, как телефония и, собственно, сетевое оборудование, что-то опустим, чтобы не слишком раздувать наш вебинар, но, скорее всего, сделаем в будущем отдельный, например, про видеонаблюдение. Ну, вот примерно как-то так очень схематично и базово выглядит э, схема. В отелях действительно применимо самое разнообразное оборудование, практически все, что поставляет компания Epimatico. До... АТС я старый или 3CX как основа сети до систем видеоконференц-связи и аудиоконференц-связи в конференц-залах. Но сейчас во всем по порядку поговорим. Начнем с телефонии и домофонии. Мы представители вендоров Anvil, известного китайского производителя, зарекомендовавшего себя на рынке, который отдельный упор делает именно на отельных телефонах, развивает линейку. И мы рады, что с ними работаем. И вот Представляем в России три модели отельных телефонов, от H1 самого простого и бюджетного до H5, это уже телефон люкс-класса с цветным экраном, кастомизация тоже на экране, ну и H3 как некий промежуточный вариант. У них у всех понятный простой дизайн, достаточно симпатичные модели, специально разработанные для отелей. У всех есть возможность кастомизации лицевой панели. Если у простых моделей это физически происходит, вот, например, мы, сделали, так, мы придумали отель «Апиматика» и сделали там лички, которые можно, соответственно, на лицевой панели этих моделей заменить. Вы, кстати, можете на своем экране у вас сверху, слева, есть стрелочки влево-вправо, можно увеличивать нас с Русланом или, соответственно, презентацию. Как вам удобно? Это делается не нашими силами, а именно каждый слушатель может руководить своей собственной трансляцией. Поэтому, если интересно что-то рассмотреть, будем показывать оборудование. Можете нас увеличить и рассмотреть подробности. Ваш пятой модели кастомизации проходит в электронном виде за счет экрана. Здесь программированы кнопки, которые программируются так, как нужно собственно, самому отелю в зависимости от их потребностей. А в продвинутых моделях носить наш первый, ваш третий, ваш пятый. Есть возможность зарядки мобильных телефонов или других гаджетов от USB-порта э, на корпусе. Это особенно удобно например, путешественникам из других стран, если розетка не подходит по формату. И вообще практически любому из нас в отелях часто бывают проблемы с розетками, с их количеством удлинителей, с собой тоже таскать не будешь. Вот такое интересное решение проблемы. Uh, ну, кстати, насколько я знаю, в точках доступа, которые устанавливаются в номерах, тоже может быть USB-вход, чтобы что-то зарядить. Да, Так что вот об этом тоже нужно думать. Не только фанвилл, вот как раз кастомизация на экране, да, если кто не рассмотрел таблички, которые мы в руках показывали, можно посмотреть на слайде. Но не только фанвилл, мы ее поставляем в Россию, также тип телефона под брендом именно ip как наша компания. Во-первых, это модель телефонов для ванных комнат, Поставляется в двух цветах. Это простой компактный телефон, который вешается на стену или устанавливается горизонтально, с клавиатурой на трубке, с поддержкой поя, и, кстати говоря, только по поя, то есть блока питания ему нет и не подразумевается, с одной программируемой кнопкой, кнопкой SOS. Но также телефон звонит по номеру SOS или по заранее запрограммированному любому другому номеру, если трубка просто болтается слишком долго, например, человек упал в ванной, он неприхотлив, выдерживает пар, влагу, даже какие-то падения. Так что достаточно надежный, простой, бюджетный аппарат. Обычно такие ставятся в ванные комнаты, того цвета, который больше подходит по дизайну. Но и, естественно, они подходят не только для гостиниц, а для всех мест, где нужно подобное исполнение. Например, вот в больницах, в госпиталях часто тоже можно увидеть подобные трубки. И Другой пример, другая модель, это Wi-Fi IP-телефон. Да. Идеально подходит в тех случаях, когда нет возможности протянуть сеть, уже сделан ремонт, трудно протянуть провода. Вот, пожалуйста, отличное решение с помощью оборудования. Тиджинет от Туслана как раз строим Wi-Fi-сеть и подключаем Wi-Fi-телефоны IP-матика. Получается тоже достаточно бюджетно, просто без лишних затрат и усилий. Программируемые кнопки, возможность кастомизации, все необходимые телефонные функции также присутствуют, так что телефон отлично справляется, собственно, со своими функциями отельного IP-телефона. Не забываем про Gigaset, тоже один из наших любимых вендоров. Немецкое качество при производстве микросотовых IP-дек системы, вообще линейки Pro, позволяет персоналу общаться на всем пространстве отеля, какой бы большой он ни был, если отверстие нескольких корпусов или эта сеть, пускай даже в разных странах, все звонки между персоналом становятся бесплатными, что сильно экономит средства. Можно отказаться от раций, от мобильных телефонов. Все становится удобнее, более конфиденциально, более статусно для отеля. Постояльцы видят, что персонал общается с помощью более продвинутых устройств и, конечно, производит впечатление. До 100 трубок подключаются к одному дек-менеджеру, то есть можно покрыть все потребности отеля, всего персонала, и горничных, и охранников, ресепшионистов, менеджеров, которые ходят по конференц-пространствам и, и так далее. Ну и, конечно, сами трубки, они тоже разной ценовой категории, разного формата. Но вот самое, пожалуй, подходящее, это защищенная трубка-гигасет с фонариком, с долгим сроком жизни батареи, которую можно она продолжит работать, которая не пропускает влагу, то есть идеально подходит как раз для персонала, таких как клининговые службы отеля, не боясь, что трубка сломается. Промышленное оборудование Джейндар тоже подходит, может показаться странным, но на самом деле подходит для использования в отелях. Обычно, ну, как минимум два устройства ставятся, то есть одно были влагозащищенные и вандалы защищенные где-то в зоне парковки, как панель экстренного вызова. Еще один, одно устройство, но уже, наверное, с кнопками, обычно ставят в лобби, в каких-то общих зонах, где тоже у людей может возникнуть потребность куда-то позвонить, либо во внешний мир, либо на ресепшн, либо еще в какие-то службы. Ну и... Возможно, еще где-то тоже ставятся такие аппараты, как, например, в лифтах, или еще где-то, где нужно организовать экстренную связь. Про домофоны тоже не забываем. Fanville не только отельные телефоны производит, но еще и линейку домофонов и интеркомов. Ну и также мы являемся партнером швейцарского производителя Nista. Еще один бренд в нашей корзине. Funwheel более бюджетные, Nista более люксовые домофоны. Есть различные модели, как аудиодомофоны, так и видеодомофоны, в зависимости от конкретных потребностей, но в любом случае возникают в отелях задачи как-то защитить, закрыть, заблокировать какие-то зоны, ограничить доступ посетителей. В мини-отелях, собственно, может быть вход в отель, в больших отелях, понятно, вход не закрывается, там есть какой-то ресепшн, но всегда есть зоны, для персонала, который тоже нужно ограничить и, соответственно, обеспечить вход по карте, по набору кода, по звонку. Вся эта функциональность присутствует. У домофонов большой захвата звуков, функция подавления эха. Так что связь всегда будет в хорошем качестве. Ну и, конечно, простое управление через веб-интерфейс, широкий температурный диапазон работы, защищенность. Все это позволяет устанавливать их как на улице, так и в помещении. Вот, собственно, мы сегодня несколько из них с тобой взяли. Как симпатично выглядит миста. Вот эта модель без экрана, как вы можете видеть на картинке, у меня в руках более простая однокнопочная модель домофона. Ну и, собственно, различные модели фанвилов. Может быть, в таком исполнении также с одной кнопкой пол. Видите? Ну, кстати, может быть, с двумя кнопками. В случае тоже бывают разные-разные проекты. Ну и более компактные модели для внутреннего использования у вот, вот, меня в руке уже в кнопочном исполнении. Так что без домофонов тоже в отелях никуда не денемся. Хотя бы один, два, несколько штук всегда нужны практически в любом проекте. Вот мы рассмотрим типовое IT-решение для отеля. Мы пытались разработать максимально средний отель. 3-4 звезды, 50 номеров, наличие какого-то небольшого конференц-зала, переговорной комнаты, сауны. Ну, так скажем, без излишеств. Сейчас на следующем слайде будет немножко страшно, но вы не пугайтесь. Это такая схема построения именно телефонной сети на территории э, отеля. Вы вот эту презентацию можете скачать в разделе документы, прямо вот здесь в комнате Майнда, через которую вы смотрите вебинар. И после окончания вебинара сразу же запись будет доступна там же. Поэтому можете изучить подробно вот эти все схемы, посмотреть, посчитать, какое оборудование, куда мы предполагаем ставить, что идет в лифт, что в ресторан, что в сауну, что на ресепшн и так далее. Конечно, сейчас не будем по каждому пункту проходить подробно, но показательно, что действительно в каждую зону отеля со своей спецификой, начиная от обычных отельных телефонов, заканчивая аудиоконференц-системами, Системы оповещения от фанвил и так далее. Идеально подходит свое оборудование, то есть нужно учитывать, что куда ставить. И вот такое типовое решение а, у нас получилось а, в розничных ценах на миллион рублей, на 99 999 рублей. Опять же, сможете скачать презентацию, подробно изучить а, предполагаемую спецификацию с учетом коллекционной платформы 3CX и всего необходимого. А, ну, сейчас, наверное, не, не, не будем каждую строчку зачитывать. Ну, я так понимаю, это полный фарш, да? Да. Назовем это так. Конечно. Ну, и вот здесь, собственно, телефонии переходим к сетевому оборудованию. Руслан, наверное, передаю слово, пока что помолчу немножко. Спасибо, Илья. Давайте, да, поговорим про сетевое, собственно. Как инфраструктура, да, на базе которой, собственно, строятся и телефонии, и Wi-Fi, и так далее. Значит, сетевое оборудование у нас профессионально двумя, двумя вендорами, на текущий момент первый вендор это компания TGNET, Собственно, за, за меня. Да, это китайский производитель, достаточно давно существует на рынке, большая часть, соответственно, это инженеры в компании, которые разрабатывают решения. Ну и, как Илья говорил, в принципе, наверное, немножко, да, компания ориентируется в первую очередь на отельный сегмент, и, соответственно, поэтому, наверное, в этой презентации он наиболее как бы, востребованный. И, соответственно, сейчас они еще развивают направление по видеонаблюдению. Ну, про это мы сегодня не будем говорить. Ну, различные награды у компании... Большое количество проектов именно как бы в отельном, 70, там 50 более сетевых отелей, но ну и мелких там просто не посчитать, да, сколько было реализовано проектов. Соответственно, предлагается решение под различные типы отелей, да, начиная там от самых экономных, простых, до заканчивая сетевыми, пятизвездочными отелями. Мы также понимаем, что это оборудование можно предлагать, ну, опять же, там не только в отеле, но и в сферы различные, там, офисное применение, здравоохранение и так далее. А далее, давайте по технологиям, собственно, которые предлагаются на базе данного оборудования. Ну, в первую очередь, это, естественно, Wi-Fi roaming, то есть, соответственно, партнер, который работает, который с обеспечивает этот проект, реализует этот проект, да, он, соответственно, может организовать бесшовную сеть на объекте. И, соответственно, клиенты, клиенты отеля уже в дальнейшем будут использовать да, без ее без переавторизации. То есть, там заходишь на ресепшн, один раз залогинился и, собственно, дальше уже по всем этажам имеет связь, не теряет соответственно, контент, канал не нужно в общем, мучиться, да, зашел и залогинился и забыл, у тебя Wi-Fi всегда работает. Реализована, соответственно, блокировка нагрузки по точкам доступа, то есть в таких нагруженных местах, где, допустим, лобби, либо там ресторан, или какая-то конференц-комната, да, где много абонентов, соответственно, есть функционал, позволяющий балансировать, собственно, перекидывать клиентов от одной точки на другую, чтобы все клиенты собственно, получали контент и оставались довольными. Различные схемы, соответственно, авторизации, ну, на данном слайде для офиса, ну по факту для отелей такая же да, схема будет выглядеть то есть можно там отдельные подсети выделить под соответственно сотрудников отелей там под бухгалтерию под ресепшн какие на, бип гостей бип гостей да то есть настроить политики доступ к ресурсам различным и так далее то есть скорости все что угодно значит есть линейка соответственно с новыми точками доступа но ну, вот Выглядит, например, точка доступа вот таким вот образом. Да, довольно симпатично. В принципе, на передней панели есть индикатор, который можно по запросу там выключить там на контроллере, да, либо подключить. Вешается на потолок, соответственно, покрывает достаточно большую площадь. То есть это можно устанавливать на этажах и раздавать на несколько номеров соседних либо в конференцию, в конференц-комнате, в лобби и далее. То есть, точка, С нового стандарта 802.11ac Wave 2, позволяющий передавать несколько потоков данных одновременно абонентам. Да? Многие знают, а может кто не знает, то есть предыдущие все стандарты Wi-Fi, они, независимости зависимости от того, какая скорость заявлялась, использовали стандарт SUMIMO, да, то есть синглы. User, то есть каждому юзеру э, в единый момент времени передавалась, э, вернее, только одному юзеру передавалась информация, да, по, и она передавалась по очереди. Соответственно, в нашем варианте да, несколько абонентов имеют э, к Wi-Fi среде доступ одновременно. Это, естественно, увеличивает скорость, пропускную способность, ну, собственно, э, растет довольство клиентов. Реализовано в наших точках технологии интеллектуальных антенн, то есть, когда антенны понимают, где находится абонент, и туда непосредственно как он, направляют сигнал, усиливают его, тем самым, опять же, увеличивается скорость передача контента, лучше идет, все вытекающие из этого последствия. На нашем оборудовании реализованы различные схемы авторизации, достаточно большой как бы набор, да. Ну, собственно, в России наиболее часто используемая смс-авторизация, да, либо обратный звонок, все это можно организовать, отдельно мы проводили вебинар на эту тему, можно посмотреть запись в YouTube, как это делать, достаточно просто это. Сделано, да, то есть там, не нужно быть гением, чтобы настроить да, это на контроллере. Ну, На самом вот. деле вопрос-то авторизации очень важен для отелей, потому что много посетителей, в том числе иногородние, иностранные, нужно все действительно делать по закону в соответствии да. с нормами, потому что, что штрафы тоже не маленькие да, и соблюдение законодательства и политик. Ну, честно говоря, да, то есть э, все идет к ужесточению, закон ввели, там поначалу народ э, отельеры, да, отельера ну, смотрели сквозь пальцы, кому-то приходили, кому-то не приходили. Вот. Но все идет к тому, что все это будет жестче и жестче контролироваться и соответственно, будут штрафы расти и будут соответственно, требовать от каждого. Да? То есть авторизация нужна. На нашем оборудовании да, это можно сделать. Различные сценарии, показы рекламы. Соответственно, до авторизации можно показывать какую-то свою страницу, там, либо несколько страниц, либо доступ открыть к каким-то определенным ресурсам, да, не давая доступ в интернет, есть, а, а, беря, допустим, плату за интернет, за нижний Это на, уже на усмотрение как бы, ательера. Да. После авторизации можно там, дополнительно какую-то рекламу давать, различные сценарии показывают. Собственно, это дополнительный инструмент, опять же для отелей по монетизации да по сбору собственно как, как, каких-то дополнительных денег с yeah. клиента, то есть там, можно направить там, на соседнее кафе, с которыми есть договор, или потом свое кафе, какие-то спецпредложения здесь транслировать, yeah. скидки. До, там, до продажи, да. продвижения каких-то своих услуг, может быть даже платная реклама, тут уже кто во что гораздо на что потратит фантазию. Ну да, на самом деле, зачастую вот на таких вещах, как правило, как, заработок даже больше, чем непосредственно на размещении, и поэтому а как... попкорн в кинотеатре, на да. зарабатывают больше, чем собственно на фильме. Да. Именно так. Значит, по функционалу, да, немножко пробежимся еще, еще раз там допол, дополнительно. То есть, простой, понятный интерфейс, все реализовано как бы в одном окне, то есть всей сетью, как и коммутационной, так и Wi-Fi. Ну, наверное, отметить надо это, это дело, да, это в этом месте, что у нас контроллер аппаратный, он управляет и коммутатором, и непосредственно точками доступа, да, то есть нет такого разделения на, на две части, то есть все очень лаконично, удобно. Соответственно, все в одном окне, статистика, какие-то настройки. Реализовано, соответственно, визуальное отображение объекта. То есть можно загрузить сюда карту вашего отеля, то есть по, по этажному, либо там Карту территории, скажем так, принадлежащей, соответственно, расположить там точки доступа и визуально наблюдать, да, что с ними происходит, сколько абонентов висит на каждой точке какие-то проблемы, если они есть. То есть для оператора, да, для администратора сетевой инфраструктуры это крайне как бы удобно. И, в принципе, опять же, не, не, нужен, не нужно вам нанимать какого-то продвинутого там, админа, да, который будет. Потратить много денег. Здесь все достаточно просто. Вы справляетесь, скажем так, с малым бюджетом. Значит, реализовано значит, функционал визуализации проблем, как я уже говорил, то есть прямо на точке доступа показывается рекомендации, что с ней делать. То есть и предсказания, скажем так, потенциальных социальных проблем, и показ текущих проблем. То есть не нужно куда-то провалиться дополнительный интерфейс. Прям вот, собственно, в том же окне, где у вас этаж находится, вы можете все это видеть. Состав решения выглядит вот таким образом. То есть мы предлагаем ну, непосредственно точки доступа. Вот Такую мы показывали. Как пример, есть точки доступа вот, в каком исполнении, там дальше слайд будет, то есть это на настенные точки доступа удобные, пару слов еще чуть дальше скажу о них, соответственно коммутаторы мы предлагаем для запитки этих точек доступа, оно и в принципе как инфраструктурных коммутаторов для телефонии, для там, непосредственно сети обслуживающего персонала, можно их использовать. Соответственно коммутаторы агрегации мы предлагаем и непосредственно контроллер, вот, то есть ну, 90% как бы решения э, инфраструктуры сетевой да, у нас в портфеле имеется. По непосредственно моделям кратко то есть контроллеры вот в таком виде представлены, самый простой это на на 64 точки доступа, до 64 точек доступа поддерживается. Базовая комплектация идет на 32 точки доступа. И контроллер этот управляет 125 коммутаторами, еще дополнительно к точкам доступа. Ну и максимальный контроллер до, поддерживает до 4000 точек доступа и 512 коммутаторов. Вот. Надо отметить, что хотя контроллеры и в обратном исполнении сделаны, да, но цена их достаточно низкая. То есть, к примеру, м 3 контроллер, ну, самый простой, он стоит в районе 170 долларов. То есть на, при... на... на цене инсталляции да, это практически не сказывается, но вы получаете полноценное железное решение, да, подобранное, соответственно, комплекс и не нужно там думать на какой сервак ну, ставить какую-то какую программу да, по управлению точками доступа да, здесь у вас вот, поставил и полноценная нормальная железка э, с отличным функционалом все хорошо как работает по точкам доступа непосредственно э, ну, вот в таких вариантах то есть э, опять же на стены точки доступа они э, в различных цветовой цветовой гамме да, могут быть заказаны то есть под интерьер выбираете клиент будет соответственно доволен ательер. Да. соответственно если вы на разных этажах отеля или в разных номерах разная цветовая гамма то можно подобрать точки доступа в один проект да да, да конечно да вот, плюс соответственно, вот эти точки доступа в чем их, опять же, интересы они устанавливаются в, обычную, в обычный подрозетник, у них есть вот дополнительные розетки под телефон, то есть не нужно там, опять же, делать дополнительное гнездо, да, у вас это лаконично, меньше проводов, меньше дырок в стене, то есть это будет более выглядеть, Скажем так, по-дизайнерски, что ли, может. <laughs> вот. Ну и некоторые точки доступа, да, имеют еще, как я сказал, USB разъем, то есть для клиентов, которые ну, зарядить телефон, да, найти дополнительный USB USB, USB Это бывает большой. Приятно. Да, да. это... <laughs> <laughs> Вообще, в все должно быть красиво, приятно, симпатично. Да, чем больше комфорта, тем, собственно, да, ваши постояльцы более довольны. Соответственно, точки доступа, да, вот как мы уже говорили, для этажей, для холлов, есть точки доступа для прилегающих территорий внешнем корпусе логозащищенные, соответственно, с возможностью установки дополнительных антенн внешних. Так выглядит, собственно, номенклатура. Ну, наверное, сейчас не будем сегодня останавливаться конкретно. Можете посмотреть да, в записи на YouTube, либо на площадке вебинара так вот выглядят точки доступа. Или в фейсбуке. В фейсбуке, да. Ну, в принципе, мы все каналы продвижения используем, да. везде информация дублируется. Коммутационная часть состоит вот из такой линейки, то есть это коммутаторы доступа. L2, функционал соответственно, полноценный, Cisco-like интерфейс, то есть для администраторов никаких проблем с настройкой оборудования, данного оборудования не возникает, все как бы, понятно. Для таких проектов, как отели, офисы, склады и так далее, функционал закрывает полностью как бы, все потребности клиента отметить ну собственно да высокий бюджет поя, достаточно высокий да по сравнению с конкурентами плюс соответственно управление контроллером ну и как дополнительная фишка может быть еще надо отметить что там работа от минус 20 да то есть можно поставить куда-то в отдельную скажем так комнату да не в отдельную серверную и использовать это оборудование. А какие фишки, да, есть дополнительные в коммутаторах, это Smart Guard так называемый, функционал POE от производителя, то есть можно автоматически либо по расписанию перезагружать абонентов, то есть до которых по какой-то причине сигнал пропал, да, то есть абонент отвалился коммутатор пробует перезагрузить порт и, соответственно, поднять абонента этого. Если это не произошло, то тогда уже администратор идет ножками до места, там пытается разобрать. То есть это удобство, в первую очередь, по обслуживанию сети. Включение-выключение по и по расписанию, то есть, ну, это как экономия да, с одной точки зрения. То есть, ну, в отелях может быть и э, с точки зрения безопасности может применяться, да, были случаи, когда, собственно, э, уже съехал постояли э, кто-то там, горничная, или кто-то там зашел в номер и начинает название, позвонил да, да, позвонил в Мексику, или свои своей родне, собственно, опять же в Мексику, да. Вот, то есть вы выехал-постоялец, выключили порт на коммутаторе удаленно, да, и все, собственно, да, у вас либо wi fi точка там, которая на стене, да, непосредственно в номере выключился, либо телефон, то есть можно применять образом. Если запись идет, видео, допустим, на каких-то объектах, да, то с помощью этого функционала можно экономить, опять же, там место хранения этих записей, если в определенные часы, то запись нет необходимости вести. Кому, ну, коммутатору агрегации на данном слайде представлена достаточно большая линейка. То есть уже там в серверную можно поставить, опять же, коммутаторы от нашего производителя и предлагать клиенту, скажем как моно решение – обратиться только к нам, да и, собственно, предоставить полный комплект, да, полноценное, полноценное решение для клиента. Ну, Тут я немножко прервусь, наверное, да, немножко разбавим скажем так, презентацию. В принципе, данный слайд относится ко всем линейкам, которые мы предлагаем. То то есть, клиентам, да. И для телефонии, и для другого оборудования. То есть все, что касается отельного сегмента, да, с партнерами э, мы работаем правильно, то есть интеграторы, которые предлагают э, наше оборудование, э, остаются довольны Мы защищаем, естественно, проекты, регистрируем их, мы помогаем в составлении МТЗ, э, помогаем с подбором оборудования, мы контролируем цены розничные, да, то есть позволяем Позволяем как-то существовать интегратору на, на, на рынке. Предлагаем, соответственно, оборудование на тестирование. Пожалуйста, то есть касаемо сетевого, касаемо любого оборудования, обращайтесь под проект, да, вот понятные какие-то кейсы, да, мы предлагаем посмотреть в первую очередь, предложить показать клиенту, да, и дальше, собственно, это помогает да, продать, опять же, вам наше оборудование. Плюс ко всему, у нас по сетевому оборудованию есть программа TriandY. Называемая, в принципе, вот на баннере сзади видно значок, да? То есть по оборудованию Wi-Fi по коммутаторам L2, L2, L3. Ставьте оборудование клиенту на какое-то время уже можно там в рабочем режиме да если соответственно все нравится да то вы выкуп вы выкупаете соответственно если нет ну тогда э, будет возврат да без каких-то ваших потерь финансовых э, ну, по статистике собственно там 99 процентов нашей статистике да, конечно же был выкуп оборудования Соответственно, мы готовы давать дополнительные какие-то скидки за раскрытие кейсов интересных. То есть, если вы построили объект, соответственно, клиент готов это освещать как-то, да, не против, собственно, чтобы мы об этом рассказали, либо вы рассказали. Да, ну, небольшая такая информация там, с фотографиями, с информацией, как это, как как это проект реализовывался. Да, мы готовы, собственно различные способы сотрудничества да, рассматривать и поддержки с нашей стороны. Да. Конечно. Если заранее договориться, могут быть какие-то преференции в проектах. Так что сообщайте. Будем да. договариваться. Поддержка русскоязычная на нашей базе. То есть проблем по любому роду не нет. Да, обращайтесь. Специалисты есть выделенные по любому направлению. По телефонам, по сетевухе, по Wi-Fi, по... Ну, собственно По всем направлениям есть да, отдельные ребята, да, собственно, профессионалы в своей области, поэтому, как говорится, welcome, да, всегда будем рады помочь. Гарантийное обслуживание осуществляем, ремонты, но ну, даже больше не ремонты, а быстрая замена у нас происходит да, по большинству пендеров, то есть не нужно ждать месяц-два, пока вам что-то там... Поковыряют, потестируют, Буквально да, но у, нас это, у нас это очень оперативно происходит. Ну и, собственно, да, следите за акциями, за всякими промо-программами, по различным вендорам они периодически возникают, да, и поездки различные, и цены приятные. То есть, да, подписывайтесь, следите. TGNet пока в Китае не зовет, но можно с разными вендорами но съездить мы... и в Германию, и на Кипр, и в другие страны. Есть идеи, собственно, да. Так что я думаю, в ближайшее время они появятся. Да, да, Рассказывайтесь на наши новости, все узнаете первым. А, собственно, второй вендор, да, по сетевому. Руслан, давай ответим на вопрос Дмитрия в чате, может быть, чтобы а, потом, потом не потерялся. договорились про видеонаблюдение, не говорить подробно, но все-таки от него не уйдешь. Собственно, да, любое подключаемое оборудование перезагружает, то есть по факту коммутатор контролирует, ну, я может озвучу тогда, да, поскольку в записи вопрос о том, перезагружает ли контроллер, вернее, коммутатор IP-камеру, я так понимаю, в случае какого-то зависания, либо какой-то нештатной ситуации. Да, такая возможность есть. Коммутаторы, соответственно, либо в автоматическом режиме обнаруживают отсутствие пинга и перезагружают порт, либо можно настроить, соответственно, по расписанию перезагрузку. Ну, о чем я выше говорил. Это касается не только камеры, а любого, в принципе, устройства, которое подключено к порту коммунтора. Теперь, собственно, да, что бы ты посоветовал, если не нужен Wi-Fi в отеле? Или уже есть сеть, не хотят ничего менять? Ну да, если Wi-Fi сеть есть, ну, допустим, нужно построить телефонию, либо, собственно, Dext, систему развернуть. У нас есть новое предложение, это вендор Witec. Вот, новый для компании Epimatic, также у нас эксклюзив по этому вендору по всем территориям, где присутствует Epimatic, как и по TGNET. Значит, этот вендор также китайский. Надо отметить, что ребята очень профессиональны с точки зрения разработчиков железа, то есть они и платы разрабатывают, и блоки питания самостоятельно. И плюс, соответственно, софтовую часть все это делают сами. Брак минимальный для сетевого оборудования присутствует на рынке достаточно давно, но до этого как Аенный вендор был, с недавнего времени запустили своего вендора в ITEC, Но именно это направление сейчас развивают, а то им уже отказались на рынку. Ну и, собственно, вот IP-матик э, видит в этом направлении, в этом вендоре некое расширение да, именно по сетевухе. И в части, э, собственно, оборудования, наверное, сегодня мы затронем только маленькую часть, которую предлагает данный, данный вендор. Да, это, собственно, линейка коммутаторов бюджетных, да, которая была разработана совместно с компанией ip -матика. В чем фишка, собственно, да, что мы хотели добиться, да, мы пытались прийти к стоимости порта по аккумулятору, такой, чтобы она была ниже, чем блок питания для, собственно, телефонов, для IP-телефонов. Ну, собственно, цель была достигнута, вот, выпущена такая линейка, это линейка low cost, то есть очень бюджетное решение, при этом в коммутаторах реализован еще дополнительный функционал, который не присутствует у конкурентов, то есть можно мы отличаемся как и ценой, так и какими-то доп-фишками. Ну и вот по фишкам, собственно, пробежимся быстренько, то есть это режим, соответственно, Extend в коммутаторах есть, так называемый передача поя на расстоянии 250 метров. То питание на 250 метров, все мы знаем, что ограничение 100 метров в Ethernet. А, ну, зачастую это применимо в, в виде наблюдения, ну, в отельном сегменте, собственно, да, в каких-то распределенных сетях, в на больших территориях. То есть если это не просто одно здание, да, от, отель себе представляет, а покрывает территорию нескольких зданий, соответственно, вы можете поставить коммутаторы все, только в серверной, и питание... И, собственно, связь тянуть оттуда. Но на расстояние достаточно большое. Соответственно, реализован функционал. Давай сразу ответим, стрим, возвращаться обратно. Категория кабеля в данном случае будет 5Е, скорость, ну, про 250 метров, если мы говорим, то есть это 5Е. Скорость, соответственно, будет понижена до 10 мегабит, но для телефонии, для. Соответственно, в виде наблюдения это более чем достаточно. За счет этого, собственно, ну, плюс немного повышенная мощность выдается на порт, соответственно, за счет этого достигаются такие расстояния. Соответственно, реализован функционал VLAN, так называемый, ну, здесь, наверное, упрощенный вариант. VLAN, да, производители это так называют. По факту это изоляция портов, то есть трафик от одного абонента не виден другому абоненту. Да? Это, опять же, можно применять в отдельном сегменте, о котором мы сегодня говорим. То есть у вас ни телефонные разговоры, ни какие-то записи от камер, там, или внутренний трафик. Да? Если все это подключено в один коммутатор, да, все эти трафики, они друг от друга изолированы. Некое такое вот security как бы есть, да. Соответственно, и третий доп. функционал, в чем мы это говорим, про неуправляемые коммутаторы, да, я принципе, сказал, но еще раз как бы отмечу, то есть это все не управляйки, то есть это очень бюджетные коммутаторы, но вот в них такой функционал, некий от L2, он присутствует, да, реализован еще функционал COS, quality of service, позволяющий собственно на определенных портах сделать приоритет, ну, по факту он на заводе, производителям задается, то есть определенные порты идут с повышенным приоритетом в отношении к другим. То есть можно, соответственно, к примеру, там видеоконференц-связь, либо там телефоны ресепшена, да, поставить в приоритете над всеми остальными абонентами, да, и трафик от них будет ходить всегда в приоритете, да, без задержек. Ну и, собственно, что подключать можно к этим коммутаторам? В первую очередь, да, как я уже сказал, это телефоны, да, и под них, в принципе, разрабатывалась данная линейка терминала ВКС, различные бюджетные камеры, которые немного кушают, то есть точки доступа простенькие, пожалуйста, можно подключать, да, при этом стоимость решения будет, ну, Ниже плинтуса, как многие ну, говорят. Наши отдельные телефоны как раз поддерживают двое. Так что все. Идеально подходит там. Ну, конечно, кроме Wi-Fi телефонов, блин, еще другая история. Ну, собственно, вот так линейка выглядит. Тут, наверное, останавливаться не будем. на ней. Отдельно были вебинары по сетевому оборудованию. Там можно все это увидеть. В принципе, по сетевому тогда мне все сейчас или тогда обратно передаю. Ну, еще, еще один вопрос. Еще один вопрос да? Почему не 100% ip телефон Ну почему не 100%, собственно, да. Ряд телефонов обладают достаточно большим экраном, да. И бюджет у них по пое, скажем так, 8-9 ватт бывает, да. А в наших коммутаторах средний ватаж на порт около 6 ватт, там, плюс, ну, чуть больше 6 ватт. Ну, каждый порт поддерживает 823 ATF, то есть до 30 Вт, в принципе. Но суммарно, если разделить бюджет коммутатора и разделить на, на количество портов, то в среднем 6 Вт. То есть, если одинаковое устройство вот подключать, то вот 6-ваттные подключать, либо меньше, соответственно, потребление, потребляющие. Вот. Ну, Собственно, если вы подключаете мощный в один порт мощный телефон там, с большим экраном, либо точку доступа Ацв 2 да, который много кушает, то в другие порты вы должны собственно посчитать. Да, хватит ли вам бюджета для абонентов. Да, то есть можно в принципе подключить туда мини бюджетные абоненты, да, и все будет опять же работать. Мы рекомендуем делать запас процентов 20 хотя бы да, по мощности, чтобы э, ну, был все-таки какой-то запас да, по замене оборудования, да, подключаем чтобы не покупать новый коммутатор, да, а собственно пользоваться текущей инфраструктурой. Ну, собственно, вопрос 802.3 АТ, да, все поддерживается, то есть АТАФ на всех коммутаторах, которые мы предлагаем, и в Тейджинайте, и в АйТеке, стандарты поддерживаются, то есть по плюс до 30 Вт везде поддерживаются. Вот, я уже, собственно, об этом сказал чуть выше. Дмитрий в чате разбавил нашу дискуссию интересные вопросы. Спасибо вам за это. Это слово, да, на самом деле мы уже близки к завершению, но нельзя не сказать про интеграцию с PMS-системами, Property Management Systems, ну, по сути аналог CRM для отелей специализированных. И здесь мы говорим, собственно, про основу телефона сети. Как вы знаете, мы дистрибьюторы 3CX, и я старый в России и в других странах. Ну, начнем с 3CX. В принципе, платформа позиционируется так, что, наверное, больше подходит отелям 50 плюс номеров и даже скорее 100 плюс, покрывает все потребности и отлично работает как коммуникационная платформа для не только отеля, для других бизнесов. Есть разные варианты лицензирования для клиентов разного уровня, начиная даже от нуля рублей, действительно, так что отель может найти тот вариант, который больше подходит для него. Подробно про саму, саму платформу 3CX прямо сейчас говорить не будем. Есть также отдельные вебинары, можете поговорить с нашими коллегами, посмотреть информацию на сайте, запросить презентацию. Но интересная особенность. У 3CX есть, собственно, модуль отель, который позволяет интегрироваться собственно с прямой системами с всеми известными такими как Румастер, Майкрос Фиделио, Протел и так далее, так далее, то есть, по сути, покрывая весь рынок, практически все отели, которые так или иначе используют эти системы. Что, соответственно, дает такие понятные возможности, как отображение имени гостя в интерфейсе, звонки-будильники, статус «Не беспокоить», регистрация, въезд-выезд установка горничными статуса номера с клавиатурой телефонов и так далее. То есть, ну, понятный функционал, который нужен и без которого, в принципе, будет не так интересно. Гости также могут использовать подвинутый функционал за счет всего этого. Простой интерфейс, большая функциональность и максимальная персонализация обслуживания все это у нас есть. Можете на, собственно, на сайте 3CX, у них в блоге достаточно много материалов на русском языке, и вот по ссылке отдельная статья как раз про выгоды от использования EPTS в гостиничном бизнесе. Можете потом презентацию скачать или запись записи посмотреть, найти вот эту ссылку, щелкнуть по ней и, собственно, прочитать материал. Я Ястар также не отстает. Единственное, про 3CX можно что про да. 0. Проблеи озвучил, но что это означает, что вы можете поставить бесплатно систему небольшую, да, да и, ну, конечно, и использовать совершенно спокойно, количество времени. Да? Вот. Да. То есть для небольших отелей можно обойтись вообще то есть, да. бесплатно, да, вариантом, да, пробуйте. Да. На самом деле, ну, пробовать. Да. и, собственно, при использовании 3CX модуль отель стоит тоже точно так же 0 рублей. Но зачастую маленьким отелям больше все-таки подходит решение Ястар, коробочные, для кого-то, может быть, более понятные. И в первую очередь, конечно, для тех, где, в принципе, нет телефонии, для новых объектов или где уже совсем устаревшая связь, не нужно, собственно, организовать IP-телефонию. В Ястаре также есть модуль отель, он стоит денег, но небольших. И в небольших отелях этот модуль вполне может, в принципе, заим... заменить мою систему. То есть, благодаря этому сэкономить средства действительно на один-два порядка. Потому что весь базовый необходимый функционал можно реализовать с помощью этого модуля. Точно так же сигнал нуждается в уборке, не беспокоить, детализация звонков, детализация счета, некие тарификаторы, бронирование, мини-бар и так далее. Это все присутствует. Ну и, конечно, интерфейс на русском языке, что не может нас с вами не радовать. Большой набор функций для приемной. Также можете потом посмотреть презентации. Ну и, собственно, для а, самих посетителей, для номеров. А, так что нужно смотреть задачи каждого отеля, разные проекты, и смотреть, какие решения больше подходят, какие будут более выгодными, более правильными в каждой ситуации. И Астар, или 3CX. Таким образом, да, все наши продукты, наши решения собираются в единые проекты, в, единые, в единую базу. А, Наша любимая концепция Lower SIP, все оборудование поддерживает этот протокол, позволяет все это собрать вместе, и все отлично работает. Мы сейчас не заостряли внимание на многих моментах, таких как видеонаблюдение, использование IP-телефонов E-Link на ресепшене, видеотелефонов, или, например, Gigaset Maxwell S10 в номерах класса люкс где можно также какие-то дополнительные функционалы, какие-то приложения интегрировать. То есть здесь нарастает множество-множество дополнительных возможностей скрывать эти потребности в отелях, ну и, собственно, реализовывать идеальные проекты, с чем мы всегда готовы помочь. Вот буквально быстро, наверное, пробежимся по проектам. Пока что на Луне мы еще не строим отели, но есть множество интересных примеров, собственно, на нашей планете. Вот, собственно, TGNET. Ну, действительно, Руслан уже говорил, десятки отельных сетей по всему миру, и в Китае, и в России используют, решение TGNet для а, реализации интернета. Ну, тут можно сказать, что да, да, про... да. указано сетевые отели, да, вы понимаете, что в вашем регионе планируется стройка именно отеля вот с мировым КП, как бы, да, сетевым именем, то можно использовать в да, вот эти реализованные уже проекты, да, многие понимают, что там таких правил в сетях есть система да, в котором прописаны определенные производители. Собственно, эту схему можно ломать, да. У нас есть объекты, реализованные, да, можно о них говорить, показывать. Собственно, да, все всегда клиентам всегда, всегда готов делиться примерами, кейсами. А, вот пример с Китая, это уже ну, тоже мы возвращаемся к TGNet. 222 номера, плюс апартаменты, большая территория, рестораны, И вот, собственно, шовный Wi-Fi реализован на всей территории. И все замечательно работает с мониторингом и с менеджментом сети в режиме реального времени. Такой интересный проект. Другой отель. Здесь еще больше номеров. Но здесь интересно было, что критично было для отеля реализовать интеграцию системы видеонаблюдения. Здесь, конкретно здесь она была реализована на базе Hikvision. Но, конечно, с мейл-сайта все тоже... Также без проблем работает, все протестировано, никаких нареканий не возникнет. Тут еще несколько примеров реализации того, как оборудование DGNET помогает людям в разных точках Китая и мира. Вот Точки доступа на стенном исполнении, потолочным. Интересный кейс в океанаре. Вот буквально на дерево э -э, смонтировали точку доступа DJNet. Это уже телефония, фанвилл. Выбор, выбрала сеть отелей Polygroup в Китае, отметила целый ряд преимуществ, дизайн, богатый функционал, то же самое зарядку от USB, цветной экран, много мест для отображения информации. Вот действительно даже сети, в том числе международные, выбирают Fanville, потому что действительно оборудование того стоит. Вот, можно посмотреть также еще множество примеров и в России, и в других странах, По а, вот Ирландии, вот. замок снизу слева, до каких-то, может быть, африканских, латиноамериканских стран, действительно по всему миру. Ястар также находили много примеров в США, в Греции, в России. Вот интересно, что вот конкретно в этой базе отдых спутник также еще GSM-шлюзы использовались для обеспечения связи. Вот такие небольшие компактные устройства для, собственно, телефонной связи в отдаленных местах или для резервирования каналов также в проектах можно и нужно предусматривать такие возможности. Немножко подробно про президент Отель в Афинах. Тут как раз тоже были АТС и шлюзы Ястар. Работая 24 часа все-таки нужна беспрерывная надежная связь все это время в этом пятизвездочном отеле. Примеры, многие из них мы сами видели, фотографировали. Вот Елинка e используется вместе с Ястар в Гранд Вояж отеле в Алматы в Казахстане, одном из лучших отелей города. В Дубаях, в сети Pizza Hut, в домино спицы в России используется оборудование Елене в различных медицинских центрах, санаториях. Вот в домино интересный кейс, там как бы, по сути, получается такой подвижный колл-центр. То есть менеджеры, кассиры одновременно обслуживают и оффлайн-посетителей за стойкой, и по телефону тех, кто звонит. Поэтому там идеально вписывается телефон Елене. Аэропорты, вот бизнес-зал, зал, зал отдыха аэропорта Пулково маленькие семейные, так скажем, отели, буквально один-два номера, также могут использовать E-Link, то есть, условно говоря, покупается какая-то виртуальная АТС, самый простой, минимальный тариф, но все равно какое-то устройство нужно, одно, может быть, два, поэтому здесь e пригодится. В небольших помещениях, тренажерных залах, фитнес-центрах, ну и опять же, в отелях небольших, когда не нужно микросотовая дект-сеть вот GIGASET, достаточно дект решения от e -link. Их действительно тоже хватает. В парке отдыха, Различный дизайн телефонов также подходит для разных мест, ресепшенов. Ну, вот, собственно, примеры гикосет. Кейсы из Беларуси, гостиничный комплекс М1 недавно открылся. Пистанирует себя как ближайшее к Москве легальное казино. А, Но ну, вот им по всей территории казино, ресторан, отель нужно было организовать в И, собственно, с успехом это получилось. И мы гордимся этим проектом. Так же, как и другим проектом уже из Казахстана, стана Опера. Тоже много людей, много сотрудников, все перемещаются. Вот в том числе было необходимо реализовать и микросоту на нашем оборудовании. Немножко да, проведу наблюдение, нашли такой интересный пример отеля Волос Карлтон рядом с Королевским дворцом в Нигерии. Более 200 устройств внутри, на улице, с разными уровнями защищенности, в разных условиях, управляемые, неуправляемые. Капер... неуправляемая камеры Действительно показывают то, что Майлсайд работает в абсолютно разных условиях, и под любой проект можно подобрать необходимое оборудование, и все будет прекрасно работать. На этом, собственно, мы заканчиваем. Мои контакты на слайде. Можете также связаться с Усланом в, в любое рабочее время, я думаю, с удовольствием подскажет, расскажет. Так что, прощайтесь. Больше вопросов не появилось, наверное, и так уже 60 минут идет вебинар даже больше, не будем вас задерживать. Если вам нечего добавить. Я вам думаю, да? Да, всем спасибо. Тогда ждем. Продаж. Да, ждем вас на следующих вебинарах. Коллеги, всего доброго.